Ну вот, возвращаясь я с первого дня принадлежащего утоба 14 день был, конечно, увы, не самый удачный, он был, так сказать, в первую очередь связано это все было с тем, что ярмарка началась гораздо позже, чем это было предусмотрено. Второй момент это то, что общался, общался с друзьями, манера общения моя очень эмоциональная такая, что можно сказать достаточно, ну иногда я могу специально э, усиливать, там повышать тон разговора, что там, э, там все эти жесты и так далее ну подруга Лика делала свое дело успокаивала меня и правильно делала Ну показал всем рисунки Все довольны всем понравились мои рисунки Единственные недовольные отчасти и то только в глубине души это я все это связано скорее всего с тем что ну, ну репертуар короче во первых я ночной ночные показы любого кино не обязательно аниме и другой анимации я вообще ночное ночные сеансы не смотрю ночью я только сижу в интернете да смотрю качаю работаю короче я занимаюсь любой ну и сплю соответственно устал сильно сплю перед этим днем я долго волновался, долго и очень сильно волновался, что эм, там ничего оказалось, ну, свело там, такое разочарование, скорее всего, имеет такой формальный характер и особым сильным видом разочарования может не являться. Спасибо за просмотр